Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами за мной я. Серый кролик. Ну вот мы находимся на замечательной выставке. Белагра 2022. Здесь павильончик находится с кроликами. Сделаем небольшой обзорчик. Пройдемся. Чтобы вы тоже, как и я, могли убедиться, какие в настоящее время в Беларуси есть кролики цена за месяц жизни здесь как я уточнил 20 рублей друзья. так что если кто-то кто-то рядышком подъезжайте берите возраста имеется два с половиной три четыре как мы сообщили то есть выбор есть как по мальчикам так и по девочкам друзья только не пишите сразу что там какие-то условия здесь жара полы здесь не сетчатые кролики в таких условиях живут уже не первые сутки поэтому могут быть какие-то нюансики но если кто-то занимается сельским хозяйством должен понять здесь внизу такая красота Здесь кто пониже, немножко удобнее, потому что от земли прохладнее Кто вверху, и потяжелее на на все уходят на пол, отдыхают Это очень хорошо, посмотрите, как они жизни радуются ну, Спасибо Спасибо, спасибо. Не знаю, заходим. Посмотрите, какой строкач. Строкач девочка или мальчик? Это две девочки. Да? Привозил как-то из Минска, друзья, строкача. И, к сожалению, он ну, бывает. А вы сделаете вот такая красота. Здесь вот наша шиншила. Кто ищет шиншилы? Подъезжайте, друзья, пока выставка не разъехалась. По поводу шиншила я вам покажу номер телефона. Вот он. Звоните, пишите. Договаривайтесь. Снимаем. Красота. Попкой, блин, к нам. А кого интересует серебро? Вот такое серебро. Люди есть. Ходят, смотрят, выбирают. Зачем? Здесь уже другое хозяйство. Вот такие интересные клеточки. Индивидуальные. Жизнь радуется, отдыхает. Так, вот покажем мы тоже, что был номер телефона, друзья. Если кого-то что-то заинтересует, звоните. Спят, все спят. Кусается кусаются Вот такой непелек у них Ну кроликов не огромное количество но экземпляры интересно имеются комбикуем видим с травяной мукой скорее всего. Ну и заканчиваем мы свой обзор, друзья, о таком замечательном серебре. Так что, если кого-то интересует, ролики, королиководство, город Минск, заезжайте, смотрите. Всем пока, друзья, без обид. Всем счастья, здоровья, благополучия, мирное на небо над головой. Всем пока, друзья.